Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Вы любите выводить узоры? Тогда этот пирог для вас. Но это только одно из его достоинств, а у него их немало. Время на его приготовление ровно 8 минут, плюс время на выпечку, конечно. Доступность продуктов, а также его вкус. Мягкий, нежный, рассыпчатый, в меру сладкий, но ну и, наконец, очень и очень симпатичный. Нам нужно яйца соединить с сахаром, кефиром, растопленным сливочным маслом и щепоткой соли. Для выпечки я никогда не использую свежий кефир, а даю ему настояться хотя бы один день при комнатной температуре. Это залог успеха для любой выпечки. Далее просеиваю всю муку и всыпаю разрыхлитель. Замешиваю тесто, тщательно разбивая все комочки. Добавляю ложку лимонного сока или яблочного уксуса. Это не обязательно, но мне так больше нравится результат. Заливаю часть теста в форму, разравниваю. Форму можно просто смазать маслом и присыпать мукой. Настал творческий момент. Я использую смородиновое варенье. Подойдет любое другое нежидкое варенье или джем а затем палочкой от всей души рисую узоры. Думаю, такое занятие детишкам будет очень интересно. Поверху заливаю остатки теста, опять разравниваю и повторяю операцию с рисунком еще раз. Кстати, часто в этот пирог я добавляю всевозможные ягоды или фрукты. В сезон урожая этот пирог неоценим. Выпекается мой пирог ровно 40 минут при температуре 180 градусов, но это в моей духовке, вы ориентируетесь строго по своей. А вот и результат. Немного сахарной пудры совсем не повредит ни вкусу, ни внешнему виду. Осталось разрезать пирог и насладиться его чарующим вкусом. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, и не забудьте нажать на колокольчик, а я вам говорю «Бон аппетит» и «Абьянтул».